Здравствуйте, я сегодня желаю вам Night на данный момент, в течение недели, как минимум будет работать. Ну, вот, какие у нас есть у меня цвета. Сейчас мы занятием тракточки. О. Можно скачать любую версию этой программы. Потому что проще сейчас получается нигде нельзя скачать. В принципе... Открываем сюда. И... Открываем вот этот вот файл. Ищем допустим персонаж c14 вот мы видим c14 лог false это c14 это не команд. где false там ставим true save <coughs> и потом опять c14 где а, минус 5 и минус 7 потом покажу что это ну в принципе все Прикольный бак. Окей, еще раз. Просто другое ставим. Все работает. Сейф. Все. Сохранение были введены. Заходим в и что мы видим? Ну сахар, музыка. Окей. Что? Ну вот. Посмотрите, какие папиры. Здесь папиры. Надо, чтобы не плавился. Он вот, он вот так сворачиваем и пишем c 14 давайте допустим скин 1 минус 5 который ставим на 1 как надо не работать и скин 2 который минус 7 ставим на 1 сейвим сейф Изменения были изменены, успешно, окей, выходим, 14. Вот, скин, скин 4, пожалуйста. <coughs> uh -huh. Если поставить uh, вот так, то будет по типа, сумма, сколько мы хотим. Если вот так, то он сразу откроется. Дальше сейвим. Все, пожалуйста. Просто сейвили, заходим. игру да это долго Он будет грузиться но зато все будет правильно скин 4 от э, скин 3 как мы видим стоит 10 тысяч у нас нет таких больших денег ставим минус 99 там тысяч сколько вы там захотите ставите мне пойдет минус 99 теперь я проверяю данные обязательно чтобы все было правильно и допустим сейф Рассеяли данные, хорошо. А заходим. Ну, в принципе, не такая долгая здесь загрузка. Пишем здесь C 14 а, Ну не получилось там получить деньги Ну не босс Ставим тут нафиг Ой Ставим один, Сейвим Потом нажимаем Сейв Все, и заходим Обычно это срабатывает в большинстве случаев Но иногда нужно на прям, чтобы быть. Хорошо. И заходим в язык. Вот, закрываем. Сюда не заходим. Просто... Открываем. Окей, мы нашли С кем не открылся? А почему? И что? Ага. Закрываем программу. Открываем эту программу. И что мы видим? Потому что все стоят на однрке. Но скин 3 мы должны все равно переделать на однерку, сейвить. И все равно нажать «Сейф». а Кому интересно, что такое левель, почему тут стоит 0, я сейчас поставлю на 5. И нажму Save. Данные успешно были изменены. заходим что как изменилось не отображается всякую катку тут есть функция тоже с поиском и games наши гемы сколько у нас вот. все прекрасно видели то что там их 2500 видели но допустим если вот так давай заставим Игры. просто выход из игры мешает во всем пока мы не выйдем типа регант может разрешить нам изменение данных опять же заходим в программу сразу же проверяем где мой 10 тысяч стоит все заходим в игру Noo again There's no youka Oh okay, what would you have already? But he just What Высняем. Выходим. Сказал, <послужен> выходим. Как они послужны, Смотрим. Games нам интересно. <смех> не тут теперь Last Games. Оставшиеся гемы. Две Тоже изменяем на сто тысяч. Я, по-моему, немного. сейф до Засейвит. Вот э, сид, в котором мы спаиваемся постоянно, рандомно, кому интересно. В AirGames лучше не трогать, потом объясню, что это. И мы видим? Что? тысяч. Но было же вот были персек, вот нельзя вообще. Хорошо, окей, нельзя, И А вот, допустим, Англия, она что это значит. Англия, пошли, я дал учет. Окей, да. Окей, да. Давай, давай. монет осталось, вообще не проблема. Типа, чтобы где были. Поехали. C13 это... C13 это у нас как раз таки Берсерк. Окей. Там просто произошла немаленькая обрывка. Смотрим. Вот он, пожалуйста, заблокирован. Окей. А нам вообще лично пофиг, то, что он заблокирован. Он стоит... Кто видел, тот видел, то что он стоит там миллион бабло. <coughs> И, собственно говоря, зачем донатить на персонажей, которых а, вообще не, не суть донатить. Вот. Открыли, пожалуйста, персонажа. Окей. <coughs> а, сейчас откроем какой-нибудь... Платненький скинок. чтобы тоже не было всякого. Я не помню, что это скинуки. А... Сейчас проверяем и потом покажем, как же взломать на тому, кому лень там собирать всякие молитвы, платить за вот эти вот всякие. <клёх> Но он же линчуки. <мех> Круга, и этот, и но, ну, вот, играть что-то подольше сменится. Вообще не проблема. Не понятно, не И мне осталось тупить. Как, как бы, сами вопреки, потому что не были Сначала я сейчас быстро зайду в сто 12. Ой, это не то, да? Сейчас быстро просто наем священника. Понятно. М -м, в принципе, это да, это не священник, это Берсер. Окей, не знаю, кто это, короче. Окей, не будем запаиваться. Окей, пошли, смотрите. Значит, пишем здесь вот такую команду. Скилл. Но, перед этим, выходим специально и нажимаем вот сюда. Напишут пишут, приложение запущено. Обязательно закрываем. <coughs> нажимаем Cancel. И снова открываем. Все. Теперь пишем для спокойных скилл. Эм. Окей, хорошо. С. Шесть. Окей, здесь вышла проблема. Нужно найти персонажа. Примерно, я так понял то, что это c9. Не. Кто там был разблокирован? <coughs> Окей, хорошо, давайте пусть начнем с c10. Он разблокирован. И это вроде как священник, потому что... Знаете, мне счастливее просто проверять. Давайте просто проверим на том, что разблокируем несколько скинов. Так будет полегче. И вот еще для проверки допустим, чтобы убедиться, кто это... Тайм уровень 3. Я думаю, это С-10, это освещение. Потому что некроман 14, 13, и это так освещение. Сейчас еще разблокируем э -э -э, либо Доблестные бои, либо Новый год. И сейчас еще Доблестные бои разблокируем. А, ну в принципе, они и так разблокируем. Все, сейф нажимаем. немножко вышла проблема с этими вот, штуками но в принципе их получить легко скилы. а вот у нас чили там комната чилид чилид за чилид видео идет так долго но тут а, да, я... а, да. с маленько окей и чё. Ну, Берсет, Берсет, Больше никого. И видим, то, что не прилетел. Дальше. Святая сестра. хорошо. Святая сестра. Вот. что это? молитвы уйти не уйти ну а чё же а, открывать <молит> локовый камер допустим а то эти негативные локации как все говорят нет такого <клакова> закрываем программу дальше обновляем данные игры может так конечно не каждый раз делать, то а мне так будет легче Значит, тут пишем персонажа просто на которого мы хотим получить скилл потому что ну вот так листать я думаю все задаваются тут можете изменить то есть все по-своему то есть указать там кого и как вам там что нужно изменить от лог. То есть, фейлот-унлок. <съём> <съём> <О>, ачивки характера. <смеш> Сейчас будет прикольно, если летит сохранение. Такое бывало несколько раз. Пять ачивок характера. <съём> Но, нам всего ничего не будет. Кьюн вот 4 А давай, допустим, будет один. Сейв Все, мы засейвились а... <клёх> Вот в чем смысл В том, что когда вы пишете ски у... у вас должно вылазить не вот это <клёх> А там, допустим, С Так должно быть. Сейчас разблочим то персонажа и сейчас найдем мага. Как найдем, ну, скажем, вернее, если мы увидите потому что тут нету паузы. Yuga. Ya se ha puesto пожалуйста, типа он не открыт. Ну а и поводах, если бы он был открыт, он может сделать вот так. И как бы вверх. Как... вот видите, не вверх, А вот и все, Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот Это быстро. Вот не помню. Да, тоже пухнем. Я можно может, Просто скилл, как бы, можно разблокировать, но... Ой, я разблокирую не то. А мне нужно, чтобы можно было разблокировать скилл All-In. То есть всех. <coughs> Также есть тут маленькая подсхалка. П13 он разблокирован. Но кто сказал что P14 будет разблокирован. О, я могу просто сюда закинуть сохраненный файл, который уже есть, и посмотрите, как это должно выглядеть. Но мне по-моему лучше поиграть, как работает сам <coughs> А потом уже так делать. А то на ошибках как бы научишься и удалиться данной игры. Это было, это было, опа, это что? А что? <свеч> ну что что, Давайте я пускать, есть, если можно, чтобы он что же он делает, именно этот пейс 10 -10, а. Вот все купленное мы все. Оставайтесь с нами, любимучка. Или еще, оставайтесь с нами еще. И в принципе больше ничего. А, ну и пада. Э, Скилл я наверное просто закажу сюда сохранение и покажу то, что он как бы открывается, как бы. Для этого нужно будет, а как любой другой скин, скин по-моему. А, спасибо, не надо. Так, э, обновляем файл. <coughs> Теперь ищем П. P. P. Так, получается, кошка, собака. Тут а четвертый. Разблокирован. Третий тоже. А вот пятый, это уже, смотрите, смотрите, внимательно, это панда. Да-да, вы -да, не услышали, это панда. И что я делал? Я просто пишу true. Дальше у нас не ну вот это вот. Пишем true. И не заблокированный 8. Последний. Вот тоже пишем true. И save. Отлично, save it. А, потом я покажу, как работает. <как> ну окей, у нас не было что, собака, свинья, свинья. нет, это было, это было. Опа, это что -то? это панда. Наше зрение, опа, панду можно взять. О, хорошо, допустим панда, давай и давайте по-моему загрузить сохранение уже которое есть вот Заходим, открываем, удаляем. Открываем. открываем, значит. Открыли. Открываем. Так, это удаляем. Открываем. Тут, как бы все стоит правильное. Сохранение, то есть... И пишем. Скилл. И вот мы пишем. Все вот приедут. Друиды можем открыть. Тауса. Тауса. Это получается даус. Вот тоже нас. Это офицеры. Это паладин, это никоман. Викинг, вампир. Чего уроды, блядь. Мак, вот, пожалуйста. Ну, это вообще никак. We're the ones who live forever.